В предыдущей части мы допадали до глобальной зоны поддержки, ссылка будет вверху, и ожидаем отскока. Находясь в этой области, аккуратно по возможности добавляем объем. Если ты первый раз на канале, для понимания как происходит увеличение объема и вообще торговая система в целом, ставь лайк, переходи на канал и смотри данную сделку сначала. Видим, рынок продолжает падать, забирая позиции, открытые в предыдущих видео. Стопы от этих позиций равны нулю со знаком «плюс». Считая, что раз падение происходит в области поддержки, идея отскока остается актуальной. Как считаете вы, напишите в комментариях. Вот он импульс на объемах, обозначающий, что данная цена стала интересна покупателям. Волатильность большая, выставляем лимитки на покупку лесенкой и наблюдаем насколько верны наши прогнозы. Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, действительно ли это разворот или всего лишь коррекция нисходящего тренда. Также переходи в плейлист, здесь много живой торговли будет над чем поразмыслить.